Я встретил друга на скамейке Леху, Старого кореша Давненько не видал И по его я взгляду Понял Лехе плохо, он на меня смотрел и злобно засердцал. Я с Лехой поздоровался, присел с ним рядом, Спросил его, но почему же друг сердим? Друзья все старые, всегда мне очень рады. А Леха друг, напыжился, как старый хрыч. Я вспоминал, как раньше мы дружили с Лехой, Как мы в кино ходили и ели эскимо, Как проводили наш досуг совсем неплохо, Как в СССР, когда жилось хорошо, Вдруг в нежелание, а все ж меня послушал, Воспоминания мои все оборвал, Достал пирог он из-за пазухи искушал, Остатки водки он добил и мне сказал, Ты извини меня, друган, мне все до пени. Воспоминания твои мне не нужны. Ты лучше б дал мне на бутылку просто денег. А что угрюма меня, просто извини. Я понял, друга в Янфе больше не исправить. Похмелье для него побольше всяких сфер. Ему я денег дал, и мы с ним распрощались. Как я хочу вернуться в наш СССР! Ему я денег дал, и мы с ним распрощались. Как я хочу вернуться в наш This